Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР-2 Ну что, 3000 кубков сегодня я намерен взять, но сначала откроем бесплатно ящик, магнит, прыжки Так, здесь у нас сундук, а, результаты Мы проиграли, но почему-то в то же время мы... Мы проиграли, но зато веселые Весело проиграли, скажем так Ага, забрали Чат почему-то, ребята, не прогружается А вот, прогрузился Всем привет Всем привет, скажи в ответ Всем привет Так, ребята, и погнали 3000 кубков Первый поединок. я думаю, быстро мы сейчас все это дело сделаем Надо будет только поменять водителя И возьму я, ну пускай будет вот такая вот девушка в каске Строительница, не строительница, я не знаю, что он там Не себя представляет Блин, я уже давно не играл в ХКР, я уже, даже если честно, отвык маленечко, ребят я объяснял, да, надеюсь многие слышали, почему я не мог, не не мог, не было меня в игре и долго я не играл Я не мог в ребят в нее зайти, то есть я в игру заходил, но у меня не было режима соревновательного У меня было только лишь играть в простую игру, то есть в самое начальное Ну кататься для себя в одно лицо, без напарников, без соперников, без всего Вот, и это, и это длилось почти месяц, друзья мои только вот сегодня я смог зайти после того, как у нас закончился месяц Еще раз всех, ребята, с праздником, с 1 мая Вот Тут и 9 мая, как говорится, не за горами В общем, я не мог зайти в игру, из-за этого меня долго и не было в ней Так что не думайте, что я там забросил ее или что-нибудь в этом роде Нет, ничего я не забрасывал Просто вот так вот Ау! Ну, фигня, ребят. Пускай. Пускай лучше так, чем бы я бы сейчас действительно перевернулся бы. Вот это я не зателива, да, ребята? Так, посмотрим. Ну, заберу я хотя бы второе место-то. Да, забрал. И все. Все виной эти, ребята, домики прибрежные. Бунгало. Вот и везет, ему на крыльях гадёныши, а? А мне по этим бурьянам тут, понимаешь, кружить Ну давай посмотрим Ну зачем вот так вот высоко-то подлетать? Ну твою-то налево, ну Ну опять там каким-то я приду Третьим даже, да? Да, да. если бы я тут на баге был бы, ребята Ничего бы, ровным счетом, не поменялось бы Так что, если кто-то там думает, что что-то было бы лучше Нет, лучше бы ничего не было Вот тут, конечно, хорошо, что у меня получилось Вау Ну, первое место Ничего не решает, ребята 6 баллов у меня, и, наверное, будет Первым! Вау! Глубоководное погружение. Давай, радость моя, поехали. Давно-давно не было у нас водички. Я, можно даже сказать, заскучал. По нашей водичке водочки. Так, подожди, мне кажется, что здесь... Да, труба будет. Труба дело. Куда же ты так? Ну, рейчик, ну... Ай! Вот мы жестим, да? Тут одна гонка, судя по всему, друзья мои. И есть опупенный шанс. И, конечно, не лопухнусь и не разовьюсь, А я могу. И все это знают. Такой, знаешь, на... на фарте, ребят, прохожу, если честно. Не надо, не надо, не надо, не надо еть, еть, еть, еть, еть, еть. Просто фортануло Причем враги где-то там позади Очень далеко были от меня Кубок аллигатора Да, кубок аллигатора тоже Давно, ребят, здесь не был Опа, чувак там нормально так наяривает, да? Сальтоны Шурик Шурочка Жмурочка да ладно, ты смотри, а На какой-то хромой кобыли там получилось Ну вот, это, ребят, так-то Мимолетное везение Я тебе так скажу У него просто было Просто мимолетное везение Нет-нет-нет-нет-нет-нет нет. Да нет, нет, нет, нет, нет, нет. ты будешь у меня сегодня ехать-то или нет, а? хе хе хе The best from west, ребят Пока он там по крокодилам щеголял Мы с тобой под ними прощеголяли Как говорится, на одном дыхании Так Давай, родной Шпарь Да блин, так корыто еще ко мне тут прицепилось Сидушка или как ее звать? Все, ребят, все, первое место Как с куста Так, давай-ка я здесь заберу Награду нашу Арматуры, прыжки Так, проедьте 2000 метров в лесу Сделай 5 поворотов М -м -м. Открываем сундук Так, управление в воздухе Амортизаторы прыжков а Здесь зимний шин и ускоритель флаг И последнее Крылья, стартовый ускоритель Все, грязные ралли, ребята, грязные ралли Я, может быть Грязные ралли Попробуем Главное, чтобы я не погорячился, ребята Маслкар там лезет, да? ⁇ -мо ⁇ офигенно. Ну ладно, первое место взял. Но масл-кар просто, ребята, просто не отставал от меня, если честно. Не давал мне, так сказать, шансов здесь. ребят, я просто не справился с управлением здесь. <смех> К сожалению. Да что ты будешь делать-то Твою-то налево Блин, ладно Первое место, по-моему А, еще одна гонка Ну, пока в данный момент я иду, ребят, первым По статистике смотреть Сейчас мы посмотрим, к чему... Все это приведет. Ну сфигали. Да ч с... Пипец, ребят. Ну это дебилизм. пор Просто дебилизм сейчас был. Ч он вытворять начал? Блин, перед финишем встал на колесо и сидит там, обосравшийся просто бесявое дерьмо, а? Бля, слов у меня нету, а Просто у меня нет слов, что он там начал Просто на финише взял и ни, ни, ни в какую никуда не едет Ни туда, ни сюда, на колесе на заднем, все То есть, газонешь, перевернешься, притормозишь тоже, блин И стоит в подвешенном блин, состоянии, идиота кусок, блин Я фигею, хотел бы как лучше Сделал бы как лучше Когда за рулем Ага, это не езда, понимаешь? Вот что я тебе скажу Еле едет Ёпэросэте. Что тут, блин, с этой с тачкой С моей сделали, я не понимаю, ребят она не дает никакого мне ускорения Просто никакого, идет как Как будто у нее там аккумулятор, знаешь, уже сели, блин На последнем издыхании Трасса била Поехали, попробуем здесь э, на, нашей, на нашем суперкаре проехаться Сзади еще один, да, суперкар Черненький Чего? Парень пошел в ванус, а на своих там попригульках и крылышках. Летит он там, авиатор фигов. Он опять за да? Нормально, чувак. Пацан к успех ушел. Не фартануло, не дошел. хе Так и надо этому щигла задому. Вперед, папы, лезет еще. Я тут втроем. Я один против троих с одного клана, что ли, я не понимаю. Или мне это кажется просто так? Посмотри, этот ущербный опять едет сзади, а? Блин, хотел, хотел подзадеть, да не получилось. Смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, смотри. Оп. Пролетел чувак мимо. Ого, смотри какой. Смотри какой, ребят, сундук. 96 я таких, я таких раньше не видел. Так, магнит, амортизаторы, ускоритель фляг. Чуть то я не помню такого сундука. Сутки будет открываться, офигеть, Сутки. Так, где мы... Так, масл Кстати, я тебе хотел же прокачивать дальше. Угу. Погнали. Там что, трактор, что ли? Точно, там, ребята, кто-то на тракторе. Трактор с монетным ускорителем. Фига у него трактор. далеко. Далеко. Далеко ли ты там улетел-то? Смотри. Он еще вторым приехал. Да. Я удивлен. Так, тут Мика. Формула, да? Что-то он там немножко хромолю поймал. Не получилось у него немножко фокус, который он там, видимо, хотел прокрутить. Хотя, насколько я помню, формула Она довольно плавно обходит вот эти все Препятствия кочки там И тому подобное Стоямба Ну, здесь, конечно, ребят, сам виноват Немножко Сглупил это, это не критично Я надеюсь, что это не критично Смотри, а, что это, трактор делает Трактор, ребят, сходит с ума там, по ходу дела Отлично Прыгать там, резвиться вовсю, как маленький ребенок ну, у нас кубок езды по ухабам Само собой, только на Раллином авто я буду эти ухабы брать Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, Храмуля, давай, наш Шпарева, на гитара семиструнная, все Босс-отсос там еще у нас какой-то, вон, он, немец Немец, фраер Шмыгаль ну вот, началось, началось, ребята, вот это вот попал, блин, в крутой пике, блин. Как это назвать Водоворот, блин. В турбулентность, скажем так. Но выкрутил, слава богу, Аааа! Пережал кнопочку! Ребята, пережал кнопочку! я сюда! Да как же так? Совсем уже с ума сходим, С этой игрой скоро бзикло. Чиканусь я с ней. Вроде долго не играл. можно было бы, как говорится, отдохнуть. Это, но стоит только пару партий сыграть, все, так вообще как будто я из нее не выходил. Ну что, ты готова, мадемуазель? Фуфу, -да Мадам фуфу. фу Так, там масл масл кар, блин. Их там... Нет, не два. Один масл масл кар и ой ой ой ой ой ой ой ну вот это-то, ну это вот это вот Да Да какой ой Лофуил, понимаешь ли а я здесь, Знаешь, что я скажу? Я первым пришел Хм <сcoz> Очень интересно Как у меня так получилось, даже сам не знаю, ребят Ну, что там? Мистический кубок Ну, мистический кубок, опять же, на ралли, на авто Четыре уровня, да? Четыре этапа здесь Выскочка на этих едет. И все, все, все ребят, как один, все я блин идут. Ох, там чувак распетрушил, ребят. Просто от души, душевно в душу и душу и по душе. Нормально, нормально. Ок, я тебе скажу. Это прям the best Давай, давай, давай, байкер еще, еще разок. Молодец, красавчик Обожаю, когда ты так делаешь Вот этот хмыреныш меня немножко напрягает Так, здесь бросим скорость, чтобы нам... Вот так Прекрасно Прекрасная далёкая, не будь ко мне жестокая, да? Джон Чина? Да, конечно, Джон Чина Тебе до Джона Чина, знаешь как? Я тебе сказал бы Когда Китай, я раком, -мо. Больше ущербным у нас, а не Джон Чина Я же говорил хе хе хе хе бло-бабло Носки в трусы Трико на голову надел и бегает Джон Чина, блин, ага Он хоть знает, кто такой Джон Чина-то, ё-моё Или так написал на обум? Что понравилось, что услышал где-то там Сидя на толчке Ну все, ребят Первое место мое Так, мы еще... Угу, уже, уже, уже Получили сундучок Крылья и стартовый ускоритель А мне осталось тут совсем... Так, что там у нас за трасса? Темные дороги, Ну темные дороги тоже нам, ребят Лучше на раллином авто проходить Но То не темные дороги, потому что такие Заковыристый, скажем так. Нормалек. Нормуль. Нормуль хромуль. Там Морлов. Ну, Морлова трогать не будем. Морлов это наш. А все остальные худе недобитые. Носки по пандопольские. Позывной по пандопола, да? Штопанный носок. Давай, давай, давай. Крис там какой-то. Непонятный Трафаретчик, можно его так назвать Погнали Все Зипкин какой-то Зипкинган Ой-ой-ой-ой-ой Ну что ж ты, Рэйчик, ну что ж ты так-то, а? Что ж ты так неаккуратно-то, парнишка Давай-давай-давай-давай Так Ладно, Морлову, я уже сказал, ребят, можно пожалеть, но все равно его вогнал На самом финише. Прекрасное, далекое мы сделал. А, болотистый кубок. А что если я болотистый кубок, пойду и вот на зло. Седу на свою старенькую супер дизелек. Да, и я не один такой, ребята. Так, давай по, низу, по низинкам Так, а у него, я понял И думаю, что там не то Мне вот да, действительно бы крыл, крылышки бы, И было бы, наверное, ништяк Да, было бы, наверное, ништяк Ладно, посмотрим, что там потом еще Блин, горелый, а Ну что, ты хочешь сказать, что он только за счет этих Вшивок своих крыльев, что ли, берет, а? Нет Тут я, извините, ребята Поддал газку и все было ништяк Он начинает, он начинает, ребят, набирать этот прыжок свой Дебильный Ой, а я наверх и у меня получилось чуть-чуть даже хорошо. Я бы даже сказал зебестовский. Ну вот, папа рулит. гран При Каньон, ну это понятно, ребят. Гранд При Каньон я пойду, наверное, попробую прокатиться. Вот на чем. Ой. Да куда ты Давай-давай, отлично Красавчик Нормально получилось, ребят Прям высший сорт Так, давай вот здесь вот аккуратненько. Аккуратнейшим образом. Так, тут тоже аккуратненько, потому что потолок можно... Да, было все немножко размозжить. А мы ведь этого не хотим. Я лично нет. Не надо мне тут пугать своим горючим хотя, да, было было очень, ребята, страхово. А этот у нас супер дизель на попрыгульках оказывается ты Понимаешь? Ой А я что-то как-то Что-то я не ожидал Каких-то тут Преград, давай-ка по чесноку скажем Да иди ты в пень Парниша еще не дорос. Чтобы рядом даже ехать со мной. Прекрасно все. Все, ребят, прекрасно. Ну что, весенний город день чудесный. И речик возьмет, наверное Блин, нам бы действительно прокачать бы еще фуру эту. Давай на фуре прокатимся. Ну, а почему бы и нет? Да, я знаю, ребята, она не прокачанная, но. Вертушка. Варту, ватрушка, вертушка. Слушай, она так плавно идет Ну, я имею в виду фура Как будто это не тягач какой-то, а... а дуванчик, -мо. Просто так мягонько хм, непривычно даже, если честно Просто, И, кстати, очень быстро набирает скорость, ребят А вот это вот, а вот это вот не надо Она очень хорошо подлетает <смех> Девочка, ты каску потеряла А ей по барабану Когда она сидит в такой фурге Какая-то там нафиг каска Даром ей не нужна тихо. Все-таки нужна была каска <смех> Все-таки Каска была нужна Честно говоря, неожиданно не ожидал я такого эффекта, ребят Что мы сможем разбиться Я думал, я впишусь туда вниз, в поворот Но, видишь, нифига не вышло Не фартануло, не срослось Пацан к успеху шел, да? Эть! Обогнал его все-таки Пока он там Пока он там свои кругалины наяривал Мы ребят, тоже подрезали чуть-чуть Лиганцушечки, я тебе так скажу Ага Не, что бы ты не говорил мне, конечно Она идет вообще замечательно Это фура Ой, а что Вот сейчас тут непонятна была, ребята, штука У меня и крыши уже нету Над головой-то Так, 8 баллов, я первый Вообще шикардос А вот, ребята, и 3000 кубков Слушай, довольно быстро и мило Мы как-то сегодня проехали на одном дыхании Так, привет, многоуважаемый Рэй Как делишки? Делишки Норм Вот Только Получилось Зайти Вот так вот так, ну что, ребята В э, э, приключении что такое? Небесная скала Что еще за небесная скала? Возьмем байк А, это луна Это у нас луна Фига там баги наяривает. Рей на баги. Ой, ой, ой, ой, ой! -ой. Не вздумай сейчас на голову мне упасть только. Это ч за выкрут? Это ч. Но это, ребята, просто подстава из подстав, которых, Фух. которых я даже ни разу такого не было. Молодец, командир, не забудь сыграть, да, точно. Так Ну что, поехали, ребят Командные соревнования Вперед, как говорится, из песней Поехали Нач... На Луне начнем с фуры Почему-то я против Ника какого-то Только я и Ник И космос А вот и финиш Нормально Трасса, кстати, простенькая была Не приобретено А почему я опять-то один? Тоже отлично. Штраф за превышение времени. Какой еще штраф за превышение времени? Вы что там, свистенка там не затормляет? Эй! Холобуды несчастные. Штраф они мне за превышение времени. Что-то мне вот это не нравится. <с> <sitio> ну, если бы я знал, что здесь так, я бы, наверное, взял бы все-таки спортивную тачку. Хотя нет, спортивная тачка тоже. Да... Чего? Странно как-то немножко все. Давай попробуем так сделать. Не, в космосе на байке, на этом. Не, друзья, это что-то как-то... Что-то как-то вообще плохо. Ну ладно, я занял <coughs> свое почетное, блин, место. Так, здесь я возьму, наверное, фуру. Попробуй здесь на фуре. Ну, она хорошо идет. Я думаю, если ее прокачать по фуке, она будет <coughs>, очень себя даже неплохо чувствовать. Хотя раз опять же, легкая, можно было, ребята, взять что-нибудь попроще. Типа, ой ну тут я тупанул тупее всех я не знаю ай господи поехали чё ж поделаешь да А тут, наоборот, в плюс пошел Предыдущий рекорд стопы -то. И даже никуда не, не это Не изменился, ребят Так, ладно, я спать спокойно начал, удачи Удачи Так, ребят, ну и я, наверное, пойду Ну, не спать, я а пойду это Буду завершать сегодняшнюю игру Всем большое спасибо за просмотр И до новых скорых видосиков